чайки. Ой, мои милые чайки. Как вас много. Но все, у меня на сегодня все пока. Красавицы морские. Морские красавицы. Они парят, им хочется еще снег они у меня, когда бросали, не хватает на лету. Ну все уже. Ну все, мои хорошие. Лапушки просят. Просят мои красавицы. Все, заканчиваю. Все, все, пока.